И всем привет, с вами Джен 99, и у меня был такой вопрос, как же построить Стива в Майнкрафте. Ну вот я вот построил тут двое. Тут был свернутый. Давайте начнем его постройку. В общем, берем сервер 6, синюю 6 и тропический. Ну, как вы видите, у меня в инвентаре. Берем, ставим. 5 шесть семь восемь раз два три потом это все вставляем. делаем вот так тут вот. потом одиннадцать блоков вверх и синих шести я это выражу, ребята такие продолжаем пятый блок ребята вот так тут вот и на одиннадцатом вот, вот. вот так вот и продолжаем сбоку и вот этот вот продолжаем достраивать и это вылож потом ребят 11 блоков вверх со штанов вот так вот делаем да? два блока и потом 6 блоков раз два, три, четы ой четыре извините и потом тут два и продолжаем составлять это все алмазными блоками. Тут тоже, тут тоже самое. Давайте. Тут, ребят, надо было... На... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять один блок. Десять. Пятый, четвертый и третий надо было вот так сделать. Тут, ребят, надо было не в два блока, а в три. Извините. Я неправильно сделал. Смотрите, все по этому скин. Тупану немного. Столько тупану. Так. Вот так вот. Вот это вот все заставляем, короче. Вот это вот, ребят, так не надо делать. С той, с той стороны. Так, ребят. Тут 4 блока. Вот. С 1, по здесь. Так раз. Раз, два. Все заставляем, ребята. Всё, вот так тут и потом ребят 8 блоков на 8 блоков делаем вниз раз два три четыре пять шесть семь, восемь, там, восемь 8 вниз в общем продолжим Продолжаем. так 8 так вот, ребят. Это, наверное, я построил скин Хироблина. Это будет геробли а нанести. Вы ну, можете просто глаза переставить. Вот, готова, первая рука его. Теперь вторая. Теперь точно так же, ребят. Раз, два. 3, 4. Раз, два, три, 4. 3, 4. Вот так вот тут все и делаем. И продолжаем, продолжим, когда это все сделаю. Ну вот, ребята, я это сдадела. Вот так вот. И потом вот это вот не считаем этого вот блока это вот убираем и вот так ставить фукила тут летучая мышь продолжим так так ребята я сейчас поглешь подставлю в общем вот так тут вот. вот так тут вот, вот так и потом точно так же, так вот, а тут два не надо, два не надо, два вот так, вот тут не надо, извините, не то сделал. Вот так вот. И тут потом закрываю досками. Сейчас. Так, ребят, продолжаем. И вот тут отсюда вот пойдем вот так. Так вот. Потом. Так. Ага. вот так вот потом тут блок тут блок и погнали вот так вот так вот вот так вот ребят, так вот, ребят. забыл, ребят, забыл. Ну, ничего, вот так все это делаете. Вот так тут Вот делаете. Часто два блока. А я уже, я уже думал, я уже все сделал, хотел попрощаться с вами. Mm -hmm. Так, Ребята, вот так вот, скин готов, если вы первый раз ну, а... Ребята, почему у меня сейчас такой день смешной, Свинить, вот так вот, вот так вот. Если вы были первый раз на моем канале, подписывайтесь, на лайки. Всем удачи и всем пока. С вами был Дженни 999 Хилк. Удачи всем. До новых встреч.